Рада приветствовать вас на своем канале, в сегодняшнем видео мы с вами поговорим о пряже, турецкая пряжа от фирмы Alize серия Bella, это стопроцентный хлопок или котон, чистой обработки, то есть никакой мерсеризации он не проходил, довольно таки толстенькая ниточка, 50 граммовом моточки. 180 метров, то есть моточек довольно-таки большой, я считаю, как для 50-граммового, то есть длинный метраж хороший. Белочку я использую чаще всего это для детских игрушек, каких-то разбивашек. ну то есть для того, чтобы, скажем, использовать более натуральные ниточки, более натуральную, необработанную пряжу. Дети берут в ротик, поэтому, в принципе, Игрушку я стараюсь на игрушку использовать более натуральные материалы, более натуральную пряжу. В принципе, эта пряжа хорошо подходит также для женских вещей, каких-то ажурчиков на лето, то есть каких-то кофточек, топиков. В общем, в принципе, это куда угодно, куда вы хотите использовать хлопок. Когда-то я вязала и шапку летнюю, то есть такую, как в виде зверюшки, в общем, из мультика. Поэтому, в принципе... Эту пряжу можно использовать, я ее даже рекомендую использовать. Вот, вяжу я этой пряже где-то плотную вязку полтора, вот здесь рекомендовано от полтора до трех, то есть, я согласна. Здесь вы уже смотрите и фиксируете свою толщину. То есть, если же это плотное вязание, полтора достаточно. Если же более рыхлые какие-то ажурчики, можно использовать даже троечку. Здесь эта толщина позволяет использовать даже крючок номер 3. Спицами я с этой пряжей не вязала, но тоже думаю, где-то двоечка троечка, в принципе, достаточно. И здесь вот я вам сейчас подскажу, сколько рекомендуют. 2-4, ну то есть 4, конечно же, нет, для какой-то рыхлой вязки вы не хотели, но вот с двоечкой я соглашусь. То есть где-то полтора для плотной вязки, а то и 2, два. Два, и даже можно тройку сюда использовать. Но толще, чем тройку с половиной, я не рекомендую, потому что я знаю, что такое номер 4. Это очень толстые спицы. Итак, в общем, в принципе, эта пряжа не слишком привередливая в стирочке. То есть 30 градусов, как всегда, ручная стирка желательно. Вот. Также не сильно рекомендую я мешать, как всегда, насыщенные цвета. Допустим, это такой красный бордовый с белым. Почему? Потому что, в принципе, как и любая другая пряжа, имеет свойство линять. Ну, как линять? Где-то вам жарко чересчур стало, если это летний топик, где-то наоборот там намочились, что-то кушали, налили на себя и так далее. В общем, не рекомендую использовать сильно темные тона с белой пряжей хлопка. В принципе, какие-то такие погрешности, пожелания вам я уже сказала. Поэтому, конечно же, кто вязал из этой пряжи, что оставляйте, делитесь в комментариях. Не забывайте ставить мне лайки, подписываться на мой канал, на мой предыдущий канал, на мой новый канал. Так что хорошего вам настроения. Пока-пока.